В общем, сейчас я буду пробовать дальше кушать Наслаждаться А вы будете со мной вместе Готовьте еды себе побольше И приятного просмотра вам я буду кушать дальше Так, ну что, привет, девчонки и мальчишки Кнопа Сейчас мы с вами пойдем Сходим в один буфет проверим там появился какой-то сет то ли 299 то ли 399 кстати он находится рядом с буфетом ниндзя это тайское кафе построили ну наверное год как уже построили я там был кушал но не было сетов вот сейчас хочу пойти проверить и сказать что там за сет стоит его посещать или не стоит и кстати Информация, которая была, что на Ватбуне снесли гриль-кафе Да, ее не снесли, ее переоборудовали Ее сделали чуть лучше вот кнопочка прибежала Кнопа, поздоровайся С девчонками не мальчишь Кнопа, Кнопа Ну ты мой хороший, стой Машина к нам едет навстречу В общем, мы сейчас, я взял кнопочку с собой И мы сейчас идем туда, в это кафе Потому что недавно вечером там проходил, тавец мне так приветливо поулыбался, ну, поздоровался со мной. Сейчас пойдем проверим, стоит посещать это кафе или просто стоит прийти, то есть не покупать сет, а просто прийти, потому что по прошлым моим воспоминаниям и ощущениям, что ну, там вкусно готовят, так что вы со мной идете. Я здесь пешочком, так что я говорю, я живу от буфета Нидзи буквально метров двести. 200-300 метров, и я уже в буфете нидзя или вот в этом тайском буфете до моря 800 метров так что пойдемте девчонки и мальчишки а также их родители в том числе бабушки и дедушки посмотрите, какие цены в кафе так, ну что, девчонки и мальчишки мы, в принципе, уже доходим кнопа. По... Флота. Флота у нас все углы помечает, все кусты, все, все, что можно, пока мы вышли. И вот если вы видите, вот он буфет Нидзе, он там вот самая верхняя такая оранжевая. А наш тайский буфет рядышком. И вот у них какой-то сет появился 299. Сейчас мы подойдем к плакату побольше, чтобы вам было видно, что они там предлагают за 299. А, ну Там нету картины, там просто цена Прям такой большой баннер натянутый Красный, синий Ну, судя по фотам Какие-то морепродукты приготовлены на гриле Вот так вот кафе выглядит Кстати, очень уютно, но единственный минус Это рядом дорога Рядом дорога, поэтому Сейчас мы кнопку посадим за стол Я обычно Присаживаюсь вот за этот столик Иди сюда, кнопа. Вот у нас уже собака среагировала Вот он Столик номер один у нас И мы сейчас пойдем посмотрим Что здесь есть так, ну, Что я могу сказать Здесь также присутствует шведский стол а, Сосиски Всякие салаты Крылышки Рис Здесь что-то у нас креветки вареные, креветки миди, также есть свежие то есть креветки, лобстеры красная риба крабы в общем этот тает со мной здоровался на днях но поспрыгнула не захотела одна то есть Всякие салаты, помидоры, майонез. Десят. Вот что-то понимаю, ну, кто, кто знает. Десят. Это, наверное, сладкое, скорее всего. Жених у кнопы нарисовался. В общем, а, сол, а, фанта, кола, пепси. То есть будет включено. Так, жених, иди, не надо, иди. Но, пошли. В общем, мы сейчас будем ждать заказ свой. А также соусы есть. То есть сострый. Леди. А. One one. Okay. В общем, арбуз и дыни. Кнопа жениха себе нашла. Вы гляньте. Вы гляньте, что она, кнопа. Вот письку нюхает быстрее, а? Кнопа, кнопа. А. Вот как девки должны да? Вот ей понравился, красавчик. Ну все, охраняйтесь, давайте. Так, ну что, девчонки и мальчишки, пошел я себе еще креветок взял, только уже таких. Они были а, в тарелах, в кастрюле с каким-то бульоном, там, а, миди, еще крабы были, крабов не стал. Брать сейчас креветок взял, вот именно в соусе, но он прям соус такой лимонный, прям чувствуете. И взял вот такие вот шпажки а, ветчина а, с грибами, с поганочками Очень вкусно, ребят, на самом деле Грибы в Таиланде на самом деле, ребятки, на самом деле, ребятки, на самом деле В общем, а, грибы в Таиландии очень вкусные И где вы видите грибы, они все съедобные ну а этот салатик а, именно с, кр... с крабами оказался остренький такой, потому что перчик у нас присутствует. В общем, сейчас я буду пробовать дальше кушать, наслаждаться, а вы будете со мной вместе а, готовьте еды себе побольше. И приятного просмотра вам. Я буду кушать дальше. Так, Ну что, девчонки и мальшишки, а, решил я еще себе крабиков взять. И шашлычка Вот такого вот шашлычка Но На самом деле я уже объелся Вот это все, в принципе, я съел один Штук 6 лобстеров Потом креветок штук 10, наверное Сейчас вот еще три крабика И два шашлычка И на этом, наверное, будем Собираться домой А там посмотрим В общем, вот так вот Решил поужинать сегодня сейчас одну секунду, ну а вы, а вы вместе со мной все это наблюдаете. Я еще раз говорю, буфет <свят> плюсы, а минусов пока я говорю еще не увидел даже в поле ходил, и то был приятно удивлен раковина сделана а, раковина для была сделана из цельного пуска дерева, то есть ну довольно-таки красиво, приятно смотреть, приятно выкинуть. А плюсы еще такие. Здесь ни одного китайца нет, людей, в принципе, мало. Ну, сейчас не сезон, сейчас пришли ребята русские. Семья из пяти человек, по-моему, или из четырех. Нет, а, нет, из пяти. А, папа, два сына взрослых, мама с маленьким сыном. И еще какие-то вот ребята подошли тоже, по-моему, ну, славяне, не знаю, русские или там украинцы. В общем, говорю, кафе находится рядом. Проходите буфет Нидзя если кто идет со стороны начала джам со стороны Атлантиса и буквально там 100-200 метров это кафе не пройдете мимо, очень приятная обстановочка, особенно вечером, как видите а, вот так вот деревья все подсвечены, то есть играет музыка иногда приезжают музыканты включают живую музыку то есть движение, все вот такое, ну спокойная обстановочка но ну, единственный минус, да, кстати, вот все-таки есть единственный минус, это дорога, ребят вот я сел сейчас в краюшку, то есть, в принципе, первый ряд от дороги. Если сесть туда чуть дальше, может быть, там не будет, Ну там музыка играет. Я сел специально здесь, чтобы быть немножко от музыки подальше, чтобы YouTube опять не наложил какие-то ограничения на авторские права. Ну, все, мы жарим крабов. Ну, мы это, я говорю, я и вы самой вместе. То есть здесь на гриле Не знаю, как здесь а, происходит дело Можно сюда свою кастрюльку принести И вот поставить, и варить а, Это надо просто пробовать методом тыка Проб и ошибок, как говорится <coughs> Ну как-нибудь попробую обязательно Прийти сюда с кастрюльки Попросить, чтобы мне поставили такой вот мангал И поставить на него в кастрюльку И вот именно уже варить в кастрюле крабов, креветок Ну в общем, готовим дальше так, ну что, девчонки мальчишки, сейчас камеру, о, свет, свет. А, могу сказать одно по данному кафе. Давно не было, я вот сегодня зашел, и приятный удивлен. В принципе, с каждым разом все здесь лучше и лучше. И даже ребята, вот пять человек, пошли в нитя, пришли, посмотрели, что народы или много, или хера китайцы. Вот, свернулись, и в итоге пришли сюда. А потом еще двое ребят подошли осталось еще для кабика сделать шпичка, в принципе я уже доел и будем уже выдвигаться домой по пути мы зайдем ну, пойдем через 7 левел купим сигарет кнопки сегодня вкусняшек накупил всяких разных в прошлом видео говорил покажу так в итоге не показал но постараюсь обязательно отснять Показать, чтобы у вас было понимание, какие вкусняшки можно покупать Мы, опять же, покупают для мелких пород Поэтому да, рассчитывайте, что не всегда Купил одну косточку, но кнопок, ей ней не притронулась Потому что она у нас старенькая девочка И зубки у нее уже как бы слабенькие Ну, на этом я не знаю, прощаюсь, не прощаюсь Но пока заключительное слово, наверное, скажу чуть позже Ну данному буфету могу сказать твердую твердый лайк вот такой вот в общем а, кто придет обязательно сейчас вот, кстати по поводу заключительного слова обязательно с хозяином кафе да, сделаю фоточку и ну, пообщаться не пообщаюсь но на своем маленьком английском который я знаю кто-нибудь узнаю стараясь ну, то что он хозяин это уже понятно или администратор пока крайней мере самый главный здесь ну все ребят я буду дожаривать крабов приедать шашлык и потом уже буду выдвигаться домой наверное через целом а, в общем девчонки и мальчишки а также их родители хозяин его босс на на в общем и как я и предполагал okay. или или босс или, или администратор okay. okay. а, is your name? Ton. Uh, Hello, Ton. Yes. Uh, welcome, Russia. Uh, welcome to here No, yeah. Russia. В общем, он не понимает. Но на самом деле... Окей, окей, но проблема. На самом деле я вот сейчас посидел вместе с пивом, у меня вышел чек на 379 бат. То есть, ну, пиво дорогой, ребят. Так что, кто без алкоголя, ну, со своим нельзя в любом случае, приходите. А так, буфет стоит 299 бат. То есть, я оставлю буфету города... Твердо... Так что давайте, приходите рядом с буфетом Нидзе, метров 100-200 максимум, Вот этот замечательный буфет. Также придете, покушаете и будете с и довольны. Все, всем пока, с вами был Лысый. Кому интересно, ставьте лайки, пишите комментарии, оставайтесь в общем со мной, будет интересно. Все. I will always be the one that's right here standing by your side.